здравствуй мир очередные черные лыжи категория до 100 миллиметров универсалы трасса не трасса и тестирую в этот раз ну смотрите на сайте почему все описано тестирую на трассе Поехали. <музыка> а, лыжи которые как бы ну не знаю они мне никогда в принципе не нравились я понимаю что это за лыжи я узнал их и ничего от них героического, в принципе, я не ждал И мои подозрения, они подтвердились Единственное, что я прошу, как бы, да, понимать правильно, что я когда-то ищу лыжи Я, ну, в принципе, не подхожу к ним как-то предвзято, да То есть я любую лыжу ищу, как бы, к ней, ну, ее катание И пытаюсь по-любому ее определить Потому что бывает всякое, бывает, что я что-то недопонял Бывает, у меня что-то в голове сбилось там, еще что-то бывает Лыжи действительно поменялись но могу сказать правильно, что лыжи не поменялись И, в принципе, это попытка, то есть результат, закономерный результат попытки сделать э, легкие лыжи, при этом чтобы они были какие-то эффективные и пулячие, и стрелячие и непонятно вообще, все все, и жнец и, и, и там, тудец на трубе дудец, да, вот ну так не получается, ну не, не у ну, немногих получается, да, скажем так то есть я ее собрал из того, что было, и хочу, чтобы она ехала, значит, в чем проблема лыж-лыжи лыжи, ну, на мой взгляд, пережёстченные у них. Очень тупая жесткость такая ради торсионной хватки. Она у них есть, соответственно происходит следующее. То есть на трассе жесткой получается следующая история. Нету стабильности на ходах. она дребезжат, лыжи дребезжат при этом не синхронно. То есть то одна лыжа что-то задребезжит, то другая, то она потеряется. Одна, то другая. То есть нужно как-то их следить. Вот на скорости на них стрёмно. Даже на очень как бы таком ровном снегу им не хватает цепкости. Вот. В коротком повороте они жадко бьют ноги И очень сильно теряют стабильность Потому что пытаются хвататься за все И получается опять та же история То одна лыжа схватится, там то другая схватится То есть они начинают разбегаться вот. И при этом непонятно за что ради чего мы мучаемся Потому что никакой динамики отдачи в лыжах нет вот. Она как бы есть Но надо так их туда загнать эти лыжи То есть так нужно задних загрузить Что блин вот реально пипец и эта отдача она ну так там далека и так она поздно появляется и такая она вот какая-то сдержанная скупая такая вот жадная такая такая не э, блин ну нам ты вот ты вот, вот, вот, вот когда вот все вот эти вот эти мероприятия потому что эта динамика появилась проделал ты блин, вот это вот отдача думаешь ты что, и, и все ты, понимаешь что тебя где-то вот где-то тебя вот поимели то есть где-то тени не доложили вот и вот, вот ты понимаешь, что вот это вот не стоит тех усилий, которые, дата в это вкладывал При этом а, никакого такого веселого фан-катания Когда ты вот реально такой распустился и летишь, да, ощущение полета у тебя Его нету в этих лыжах, потому что надо постоянно ради контроля, постоянно их пригружать Вот, надо держать их постоянно в закантованном состоянии Иначе они как-то мечатся, ры рыщутся и как-то вот их, их раскидывают Вот, ну, в общем, как-то вот такая ситуация И я бы сказал, что это вообще там с 10, наверное, там 3,5, максимум 4 и то из уважения к бренду но не более чем ну вот, я, я, я не знаю, кому эти лыжи могут быть интересны, если честно, потому что они не вне трассы не едут, не на трассе не едут, нигде они не едут, никакого фана они не дают, никакого кайфа в них нет вообще. Ничего и ни за какие деньги я бы их не советовал брать. И давайте как бы на этом на них и закончим, да? Все, я пойду за следующими, дабы просто замазать вот на ощущения после катания на них. Вы ставьте лайки, подписывайтесь, следите за обновлениями. Все, встретимся на стессах следующей пары нормальных. Даже пока.